Погнали, друзья! Итак, у нас снова Бравл Stars, И сегодня мы будем играть за одного очень интересного бойца, который мне буквально недавно выпал, когда я открывал, ребятки, большое количество сундучков. Да, ровно 100 сундучков я открыл. И мне выпала, ребятки, Роза, тяжеловес, которого я уже... которую, точнее, я уже немножечко подкачал. И она у меня теперь уровня силы третьего, да, на на данный момент. На открытие сундучков, ребят, я запилил отдельный видосик, поэтому, кому интересно, переходите в плейлист по Брал Старсу на моем канале, и приятного а, просмотра. Ну, а мы, ребятки, выбираем, значит, бойца Розу. Во-первых, вместе с вами буду смотреть, а, как же за нее надо правильно играть, и, по, и от себя, ребятки, буду делать рецензию на нее, и буду делать определенные выводы. Ну, может быть, каким-то навыком после моего просмотра а, вы научитесь, а может быть, кто-то мне в комментариях напишет, и я научусь от вас взаимно, друзья, у нас будет сегодня, поэтому начинаем Но перед началом видоса попрошу о маленькой просьбочке, пожалуйста, поставь лайкос под видос, если тебе не жалко, бро ведь, братишки, скрэчу это очень-очень приятная и огромнейшая поддержка, а для тебя ничего не стоит А я взамен буду радовать тебя все годным и интересным контентом, не только, кстати говоря, по Бравл Старсу так, ну что ж, мы начинаем, давайте попробуем розу в различных, в различных боях, сыграем, например, в горячую зону, да-да-да, друзья, давайте в горячую зону за розу, погнали! Так, ну что ж, наша роза врывается, так как это боец ближнего боя, будем стараться отсиживаться в кустиках и ждать, ребятки, удачного момента. Да, здесь у нас Кольт. И мы сразу же начинаем его оттачить, выносим. И от, осталась у нас одна шелька, ребятки. Шельку нужно тоже выносить. Отлично, шельку выносим. Захватываем две точки и преимущества, друзья, на нашей стороне. Роза сидит в кустиках. Кольт ее заметил. А кольт ее, значит, выцепляет. Но Кольт под, подбирается очень близко. Так, здесь у нас еще есть нита. Тоже ее забираем. И всех, ребятки, сливаем. Так, шельку, шельку тоже забираем. Замечательно. И мы накопили нашу ульту Как ультанем, ребятки, так сразу же Затащим, так, секундочку, секундочку Начинаем ультить и расшатываем всех Да, первый урон должен быть всегда В броне, потому что нам так меньше всего снесут так, Шельку тоже надо убирать отсюда. Отлично. Еще разочек замечательно. Опять ульту наша Роза накопила. Да, в принципе, боец неплохой, я бы так сказал. Так, опять набираем, ребятки, ульту. Ультовать нужно срочно и сливать всех потихонечку. Так, что-то мы не попали, куда надо. Так, опять, опять, опять. Ульту надо, ребятки, всегда использовать, потому что у Шельки есть суперудар, которым она может вырубить меня просто на раз. Ну и держим преимущество, что я могу сказать. Так, достаточно легко пока играется за Розу. Так, убирать надо кольта срочно. Копим ульту. просто, ребятки, все. А копим ульту и начинаем. Начинаем дамажить. Так, лучше шельку. Шельку-шельку нужно по приоритету. Она сейчас на, нас может выстрелить ультой, но у нее не получается. Так, держимся здесь, с этой стороны. Так, так, так, секундочку. Начинаем, ребятки. Наступаем. Коль тультует. У него ничего не получается. Нет, когда роза одевает на себя броню, вот эту магическую, она просто имбалансна. Так, так, так, меня шелька вынесла. Она просто на меня свою ульту использовала. И поэтому я вылетел. Но ничего страшного, сейчас подбежим, сейчас накопим ульту и опять начнем держать нашу позицию. Пока стой там на месте, никуда не уходи. Так, так, все, мы здесь на точке. Он наш Кольт расправился, я смотрю, со всеми буквально. Так, так, так, ульту, ульту, ульту срочно, ребятки, прожимаем. Иначе у нас хпшки никакой а, не останется. Так, ульту у нас уже сняли, щит. Так, так, так, там у нас осталась одна Нита Секундочку, ребятки, Ниту нужно убивать Срочненько, она бьет куда-то вообще в другую сторону 60, друзья, очков, офигеть Просто в сухую а, Сопернику не удалось ни одного, ребятки, очка Отстоять на точке, на горячей зоне И мы, ребятки, в сухую просто Выигрываем этот бой, я плюс еще Оказываюсь звездным игроком Нифига себе, я не думал, ребятки, что за розу можно так Эффективно играть А за кого ты, дорогой зритель, любишь играть в Brawl Stars Напиши мне, пожалуйста, в комментариях Я непременно отвечу и отреагирую на твой комментарий. Ну что ж, роза себя первый раз показала очень даже ничего. Главное, я так понимаю, это правильно играть этим персонажем. Не лезть, как говорится, наражон, а точнее, лезть всегда наражен, как раз таки, ей нужно лезть, потому что это у нас типичный тяжеловес, и им нужно сокращать дистанцию, да, в первую очередь, между противником и собой. И тогда нам будет счастье. Ну что ж, а в горячей точке мы попробовали. Теперь давайте в захвате кристаллов посмотрим, как же наша роза играется и какие же тонкости геометрии. Геймплей за нее нужно соблюдать. Давайте посмотрим. Итак, вырываемся. И опять нам желательно занять какое-нибудь кустовое положение, чтобы оттуда выбежать грамотно и потихонечку под нас стрелять. Я видел, что вот туда наверх ушел один типок. У нас, да, в, ку в кустике. Это пока. И нужно его расшатать срочно. Здесь в кустиках. Прям. Да, ребятки, у нас это получается замечательно. Просто расшатываем мы пока. А наши союзники тем временем захватывают а, кристаллы. В этих кустиках кто-то есть, мне бы хотел знать. Да, там сразу двое сидят, в этих кустиках. Отлично, друзья. Сейчас мы будем их расшатывать. Одеваем броню. И надо пока срочно расшатать. Да. У Розы очень неплохой дамаг, так остался один Карл, замечательно, Карла срочно забираем, замечательно, союзники мне пока в этом помогают, так, забираем этого Бо, он здесь что-то вообще, смотрю, прибурел, и держим, ребятки, держим преимущество, так, Пока сливаться пошел, молодец, так, Карл, Карл, Карл, Карла тоже забирать надо, так, за забираем Карла, уходим вот сюда в кустики, Пока они там ваншотят. Я сейчас здесь ультану немножечко. И мы начинаем потихонечку забирать. Так, начнем с Пока, наверное, да? Так, забираем Пока. Замечательно. И теперь нужно идти на этого типа. Его тоже забираем. Да, ребятки, друзья мои, дорогие телезрители. Очень легкий геймплей у нас за Розу. Потому что она реально может держать удар. Так, Карл. Карла нужно атаковать срочно, да, набираем ульту Ультим и держим, друзья, вот теперь мы тут Держим, когда у нас Роза надевает Этот щит, ребятки, мы можем просто держать В абсолютно всех, это реально хороший Тяжеловес, с хорошим, с хорошей Именно э, э, дефающей э, Обилкой, ну то есть она Реально э, дефать может себя На очень долгое время, и если вдруг Даже завар, заварушка какая-то из жесткого дамага Вокруг, она все на себе сдерживает, ребятки И это очень, очень круто, второй раз Мы становимся звездным игроком, и ребятки прям пр побеждаем, прям второй раз Раз подряд, это просто что-то нереальное. Я, если честно, пока что доволен геймплеем за розу и пока что это очень явный конкурент, да, среди тяжеловесов, которые у меня есть, например, типа Була, она действительно может держать, ребятки, удар. А в какой событие ты, зритель, любишь играть в Brawl Stars? Больше всего, напиши, пожалуйста, братишки, Скретч в комментариях. Я непременно тебе отвечу, ведь я имею такую уникальную особенность, отвечать всем без исключения на любые интересующие вопросы. Также можешь мне давать какие-то советы. Я в Brawl Stars не профи, я это, ребятки, не скрываю, поэтому жду ваших советов. Все, ребятки, обязательно. Возьму во внимание Так, у нас тут какой-то подарочек в магазине, надо срочненько забрать Такие моменты пропускать Естественно, нельзя Ох ты, а у нас целый сундучок, да, друзья Надо срочно пользоваться этим, так, так, так Так сказать, для разнообразия монетки Очки силы для Бода, у нас И очки силы для Джесси О, Джессику-то можно апнуть уже, офигеть просто Кстати, по поводу открытия сундучков Хочу сказать, что я сделал видео на открытие 100 кейсов в Брал Старсе Если тебе интересно, переходи, пожалуйста В плейлист по Брал Старсу на моем канале и там ты все увидишь Там очень много интересного у меня происходило Поэтому смотри, не пропусти зритель. Ну а мы продолжаем играть за Розу В разные события и испытывать Этого персонажа Бравлера э, На прочность, в захват кристаллов мы сыграли И давайте-ка попробуем теперь В новое событие сыграем, это у нас Столкновение, в данный момент у нас Озеро Мертвецов, давайте Попробуем одиночное столкновение И прочувствуем, как наша Роза Себя чувствует в одиночном столкновении, надо ребятки Не забывать, что нужно всегда держать дистанцию Потому что это боец ближник. И чем ближе мы подкрадемся к нашей жертве, тем у нас больше шансов. Все, ребятки, идем, идем, идем. Здесь, я так понимаю, нужно а, расшатывать также сундучки, да, так, тихонечко. Так, затаились. Затаились, друзья, тихонечко ждем Нашу жертву, там кто-то в кустиках шарится у нас Да, я так понимаю, прошаривает О, там у нас целый замес, целый замес, ребятки, выходим Выходим, була наматываем, отлично була намотали мы, значит, куда надо Так, здесь кто-то в кустиках тоже затаился, походу, да Но он убежал, о, отлично, это же Эль Прима целый, а Эль Прима, здорово Здорово, братан, как у тебя жизнь? Отлично, поживаешь, говоришь, да, но я тебя сейчас подпорчу, твое настроение и отличную житуху. Так, тем самым, ребятки, мы накопили ульту, это очень и очень классно. Так, Барли идет сливаться, я так понимаю, да, отлично, молодец какой, так, тихонечко, главное, ребятки, самому не слиться. Блин, осталось, ребятки, лоу хп, вы видели, что сейчас творилось вообще здесь, а? Это просто был, ребятки, я был на волоске от смерти, просто на волоске. Так, мы, ребятки, 5, 5 уровней энергии взяли, замечательно, просто великолепно. И, ребятки, мы остались всего лишь вдвоем, я и еще один соперник, который где-то здесь недалеко поблизости расшатывает сундучки. Но мы сейчас постараемся накачаться по максимуму, чтобы у нас было весомое преимущество. Черт возьми, противник слился, просто слился, скорее всего он ушел, а он ушел в туман смерти и... Там слился благополучненько. Ну что ж, ребятки, первый раз нам повезло, ничего страшного, мы воспользуемся этим событием, да, этим моментом и будем считать, что Роза неплохо так играет, да. Если учитывать то, что я нескольких сразу слил за это столкновение, значит, все-таки я смог, ребятки, проявить продуктивность. Как вы считаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а мы, давайте попробуем сыграем за Розу в новое событие под названием Бробо. Посмотрим, как же себя она чувствует в Бробо. Ну, лично мое мнение и первый взгляд на это все дело такой, что она, наверное, чувствует себя в Бро Боле отлично, потому что это все-таки ближник, а у ближников есть определенное преимущество э, таких столкновений. Ну что ж, ребятки, выходим, да, потихонечку и начинаем наваливать. Здесь кто-то есть уже, здесь кто-то по-любому есть. Ох ты, френк, как он дает, Так, смотрите, как он раздает так грамотно просто. А, там еще есть Пайпер, который просто пытается всех раздамажить, но у него ничего не получается. Сейчас мы немножечко отхилимся. Выходит, у них тоже, кстати, есть розы, но мы обходим потихонечку. Я надеюсь, мы дойдем до конца. Фрэнк нас пытается застопорить, у него это получается, да, и у него, ребятки, это получилось, если бы он меня не застопорил, это, скорее всего, был бы гол, ну да ладно, ребят, выдвигаемся заново Так, к нам прям, прям прямой уверенной походкой идут наши враги. Мы перехватываем у них мяч, пытаемся застопорить Фрэнка. Успеваем, ребятки, юзаем, но не, не, не успеваем отобрать мяч, к сожалению. Это, ребятки, было очень... Не надо было юзать, ребятки, нам... А, а, не надо было юзать нашу ульту, потому что она бы сейчас мне пригодилась. Так, Фрэнка завалили. Роза, Роза, Роза, вражеская Роза! Надо ее убивать, срочно расшатывать! И второй гол в наши ворота. Но это, ребятки, чисто не везение. Нам не повезло, попала скилловая команда, которая быстренько нас Раздамажило А я все-таки хочу результат Братишка Скретч попробует еще разочек сыграет Раз уж мы не выиграли Надо, ребятки, сделать так, чтобы мы выиграли Обязательно Что вы думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, свои комменты Любите ли, Любишь ли ты, зрители играть до победного? Напиши мне обязательно про это, я учту Так, у них тоже есть роза Так, начинаем с этой стороны потихонечку выматывать Выматывать, ребятки, надо врага выматывать Так, тихонечко Вроде бы пока что наши ведут Это может быть из-за того, что у врага лагает И они как-то идут обратно Все идут, ребятки, обратно Не понимаю, правда, почему Но все идут почему-то обратно Так, расшатываем потихонечку И у нас, ребятки, союзничек забивает гол Пока я здесь отвлекал на себя внимание Наши уже забили гол Так, Кольт идет Кольта мы придержим, наверное, да? Так, Кольта мы придержали, Отлично и теперь осталось только дошатать всех до конца. Все, дошатываем всех. идем, ребятки, к воротам. У нас почти накопилось ульта. Сейчас мы подождем, пока у Кольта упадет. У Кольта упала. И мы, ребятки, прорываемся. Отлично. Мячик у меня. И я, ребят, с мячом. Ребятки, смотрите, финальный удар. И гол. Скретч забивает гол. Замечательно, просто великолепно. Да, смотря как повезет с команды. Как так? У нас две розы было. Так, что, можно, что ли, в боли? Не знал, не знал. Я думал, что одинаковыми бойцами не запустит и нельзя играть, оказывается, можно. Видимо, не во всех событиях. Ну, а мы, ребятки, побеждаем в Бро розой и у нас еще один а, звездный жетон а, в кармане. Замечательно. Кстати, ребятки, по поводу открытия сундучков, которые даются за звездные жетоны, также отдельным видосиком запилит открытие сундучков вот этих фиолетовых а, за один раз. Поэтому следите за событиями на моем канале, не пропускайте, и вы всегда будете в курсе вещей, которые я тут вытворяю. Так, ну, а мы продолжаем играть розой в какое-нибудь другое событие. Так, какое же нам событие сыграть? А, бой с боссом, давайте попробуем У нас а, как раз таки событие доступно И посмотрим, как наша роза себя чувствует в событии под названием «Бой с боссом» Погнали! Делайте ваши ставки, сможем ли мы победить босса или же нет П Поехали, ребятки Так, осторожней Ну да, здесь я думаю, что лучше всего, когда играешь дальником против босса Потому что этот босс, он меня просто достает и стреляет в меня Да-да-да, так, секундочку Ох ты, ох ты, какой он жесткий, а Жесткий у него урон и мне необходимо бы отхилиться в идеале. О, и такой у него урон тоже жесткий. Но ничего, у нас большое количество ХП, поэтому мы будем стараться, ребятки, держаться на расстоянии. Да, держим все-таки дистанцию. Все-таки у Розы не самая близкая атака, и она реально может а, доставать достаточно далеко. Так, ребятки, применяем щит. Применяем щит и убиваем а, маленького юнита. Так, а пока, ребятки, мы берем на себя. Мы как танки, по идее, мы на себя должны брать это, этого большого робота, чтобы наших союзников не сливали. Но иногда для разнообразия необходимо давать... А... Когда я, допустим, уже просаженный. Необходимо роботу давать атаковать наших, чтобы у меня, ребятки, вот таких критичных моментов не было. Да, потихонечку, помаленечку. Так, секундочку, секундочку, накапливаем энергию. И раздамажим. Отлично. Накопили ульту. Используем мы ее, когда будет совсем жарко. То есть, когда у нас вокруг будет большое количество, ребятки, роботов. А вот как раз-таки тот самый момент, когда у нас огромное количество роботов, меня пытается слить, я прохожу через этого огромного робота и пытаюсь дальше, ребятки, каруселить, но мне нужно срочно отхилиться, поэтому я ухожу, ребятки, на перезарядку, иначе мне просто придет хана и меня разваншотит этот большой робот. Все, беру на себя его, беру на себя, он опять стреляет, он в меня попадает, так-так-так, маленький робот пришел, так, надо срочно его расшатать, все, идем обратно за роботом. Я не знаю, тут на время надо вы... его убивать или же нет. Ну, думаю, что на время. Попытаемся сейчас, ребятки, мы его а, как следует продамажить. По 506 дамажит. Ох ты, вот это у него урон. Нельзя, ребятки, слишком долго вблизи стоять этого большого, потому что он нас может расшатать. Надо бы отхилиться немножечко. Надо бы отхилиться. Ушел на отхил. Пока что мои союзники его держат, а я должен отхилиться. Сейчас просто должен отхилиться, иначе меня сольют. Меня, ребятки, могут слить. Так, товарищ по команде пал, и это очень плохо, так как ведь, когда у нас падают товарищи по команде, то... А, нас просто могут... О, вот это урона! Нельзя пропускать такой большой урон! Это просто критично! Так, здесь у нас, значит, необходимо было применить щит, хотя можно было его раньше применить уже. Так, пытаемся, пытаемся! Ой, и меня тоже слили! Один боец остался, но мы, ребятки, держимся! 17 секунд, у меня оба товарища опять в команде. Нельзя давать этому большому роботу нас задамажить... Сразу, надо, ребятки, постепенно, да-да-да, то есть один откис, значит, нужно осторожность проявлять, а я что-то полезно рожен. Так, ребятки, команду можно подвести, поэтому не делаем, под... Никак... никаких, ребятки, подведений команды не будет, мы сейчас будем стараться вынести этого большого робота. Все, танчу его на себя, и все, ребятки, пошел дамаг, отличненько, бегаем, бегаем, бегаем, да, он на нас попадает, когда он, кстати, начинает атаковать, лучше от него отбегать подальше, чтобы был разброс побольше. Иначе нам будет, ребятки, очень туго. Ой, ой ой ой пошел дамаг, пошел дамаг, пошел дамаг. Товарищ по команде пал. Надо срочно одевать, ребятки, броньку. Я сейчас так тоже упаду. Я тоже, друзья, пал. И все наши союзники упали. К сожалению, мы просто-напросто, видимо, немножко распаниковались. Ну, ничего страшного. В следующий раз обязательно повезет. Да, немножко, ребятки, тактики прибавить. И у нас бы непременно все получилось. И мы этого робота бы вынесли. Как нифиг делать, у него осталось всего лишь 7 процентов ну а мы ребятки движемся дальше да, бой с боссом у нас, к сожалению, остался невыигранным, Но мы, ребятки, посмотрели, как Роза себя чувствует в этом состязании. А чувствует она себя великолепно, потому что если грамотно играть и соблюдать немножко тактику, то есть держаться всегда на одном и том же расстоянии и убегать от выстрелов, то мы тогда бы затащили наверняка. Так, ну а мы, пока, ребятки, поиграем в следующее событие под названием Осада. Посмотрим, как же себя Роза чувствует в этом событии. Погнали! Зритель, а какие легендарные бравлеры у тебя есть копилки? Подскажи, пожалуйста, мне, а братишка Скретч на это непременно ответит. Ну а мы, ребятки, Начинаем. У нас осада. Играем против а, команды. Что-то я не успел посмотреть, кто у них там. Кто против нас. А, ну, да ладненько. Так, значит, Дэрил выбегает. Сливаем Деррила. Так, болт надо забирать. Болт, ребятки, это очень-очень важно. Надо вот слить Брока. Отлично, сливаем Брока. Замечательно просто. Так, сливаем этого типа. Замечательно просто. Слили одного, слили другого. Здесь бы необходимо уже сейчас ультануть. Но, ребятки, вот тут мы сейчас ультанем как, ультанем как следует. Да, мы сдержали удар кое-какой, но не весь. Надо было, ребятки, весь сдержать удар. Так, секундочку, секундочку, меня пытаются вынести, вынести пытаются. Мы уже вызвали робота, и нужно срочно, ребятки, давить, нужно выбегать, пока мы, ребятки, успели отхилились. И это великолепно просто, великолепно. Выносим всех, выносим этого типа, и даем, ребятки, вражеской базе просраться. Но посмотрим, сможет меня вырубить или же нет. Так, раз, два, три, три выстрела я выдержал, и это хорошо. Я, ребятки, остался на ногах. Так, Дэрила, Дэрила, Дэрила! Контролируем Дерила, так, Брока можно вырубать, отлично Так, выбегаем на этого типа, его надо тоже вырубать, срочненько вырубаем И, ребятки, копим, копим, копим, нам нужны болты копить Как следует побольше, их надо накопить побольше, побольше, еще больше У нас уже три болта, берем четвертый, внесем на базу, замечательно Так, так, так, ребятки, не даем врагу набрать как можно больше О, ну все-таки красная команда выбивает Выбивает большого робота, но ну, я думаю, что мы со следующей атакой точно Расстреляем всех и вся Так, убиваем, ребятки, большого робота Надо срочно его выносить, потому что он так вынесет нас Иначе вынесли меня, друзья, это очень плохо, потому что нужно сейчас держать базу Нужно, чтобы враг не слил нашу базу Выносим большого робота, замечательно, все А теперь выносим остатки Остатки, ребятки, выносим Все, идем туда, идем туда И сейчас у нас, ребятки, будет один большой, огромный а, робот Который точно вынесет а, вражескую базу Так, Дэрила сливаем Дэрила надо срочно сливать, надо у него забирать пол которую он забрал, да? Я сейчас поспособствую этому. Так, вроде бы Дэрила мы убили, но болт мы не забрали почему-то. Так-так-так, убиваем, убиваем, убиваем, ребятки. Нельзя им дать, нельзя ни в коем случае дать им забрать болты. У нас, ребятки, 10, и мы вызываем робота 10 уровня. Теперь-то точно затащим. Главное это дать ему несколько раз продамажить по вражеской базе. Я думаю, у него это получится. Все, пошел в него дамаг, и мы идем, ребятки, пытаемся вынести, помогаем ему, и у нас сейчас, ребятки, точно получается Выносим вражескую базу, и у нас, в принципе, Роза хорошо играет. Заметьте, мы уже получаем который раз звездного игрока розы, потому что она реально тащит, она реально может а, нагибать достаточно нехило. И она мне нравится, черт возьми. Как же тебе, зритель, нравится играть за розу или же нет? Напиши мне, пожалуйста, в комментариях, за какого Бравлера ты больше всего любишь играть, в Brawl Stars. Я с удовольствием почитаю, возьму а, во внимание этот момент, и тебе непременно отвечу. Ну что ж, поиграв в розы в различные события, братишка Скретч для себя сделал выводы, что персонаж-то оказывается достаточно неплохой, который мне выпал. На недавнем открытии сундучков Я-то уж думал, что ж такое Почему мне всего лишь выпал один бравлер Но зато, друзья, какой Главное не количество, а качество И вот тот боец, который у меня сейчас выпал Меня полностью устраивает Ведь за розу мне играть очень даже понравилось. Все события на сегодня я вам показал, как играть за Розу вкратце, ребятки, рассказал. Если же что-то братишка Скрэч упустил, то пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. И, возможно, в следующем видео про геймплей за Розу я расскажу немножко больше, благодаря опять-таки вам. Но для того, чтобы братишка Скрэч продолжал пилить видосы по Старсу. давайте наберем на этот видос хотя бы 400 просмотров и 50 лайков. И новое видео по Старсу выйдет гораздо быстрее, чем ты думаешь. Но играйте только в самые